Недавно у нас на канале проходил интерактив, в котором я выбрал три победителя, и я специально скрыл награду от них, и сказал, что я сообщу о ней только при звонке, чтобы сделать такой приятный сюрприз. Всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Икигай, и сегодня мы раздадим награды победителям и поможем также еще одному человеку. Там произошла просто очень такая приятная, неожиданная ситуация, в общем, сами все увидите. Говорят, что благотворительность нужно оставлять в тайне, и я с этим полностью согласен. Тем не менее, данное видео не служит благотворительностью, а служит благодарностью вам, мои любимые подписчики. Без вас бы у меня ничего не было. Плюс ко всему я хочу вдохновить вас на добрые дела и донести определенные принципы, которым я следую уже несколько лет. Зачем человеку становиться богатым? Чтобы осчастливить своих родителей, жену, близких и осчастливить даже незнакомых людей. Ты испытываешь невероятные эмоции, когда видишь улыбку того, кому помогаешь. И я верю в такой своеобразный бумеранг. То есть, если ты помогаешь человеку, тебе возвращается в избытке. Но делать это, естественно, нужно искренне и не на видео. Опять же, данным роликом я хочу вдохновить вас на подобные поступки. Итак, давайте с вами начинать. Я связался с двумя победителями, а третий довольно долго не отвечал. Поэтому я решил помочь еще одному человеку. Человек, которого вы сейчас увидите, написал мне о своих трудностях. Я решил с ним созвониться, но он ничего не знает о том, что я ему предложу. То есть он думает, что это просто обычный созвон. И давайте посмотрим на его реакции. Здравствуйте, Валентин. Приятно познакомиться. И мне приятно, очень приятно. Не ждал, что вы ответите. Расскажите, что у вас стряслось. Клюнул на сигналы. Ну, в общем, потерял большую сумму денег с ним. У меня три месяца назад прооперировали отца на голустому кишечную. У него рак кишки. Вот у него произошел обширный абсцесс внутри брюшной. огромное количество потери кожного материала с мясным. То есть у него половина живота отсутствует. И потом провели еще одну операцию по раковой опухоли простаты. И в данной ситуации вот я как бы стараюсь совмещать две работы. А если не секрет, сколько вы слили? 1200 долларов. В общем, смотрите, какая ситуация. Помните, у меня розыгрыш проходил? Три победителя у нас есть. С двумя созвонился, а третий просто не отвечает. И сейчас я в случайном порядке зашел в Инстаграм, начал лицать сообщение. Первый, кто попадет, с кому нужна помощь, я ему отвечу. И это оказались вы. То есть я хочу вам подарить награду того победителя, который мне не ответил. Очень приятно, неожиданно. Это награда, во-первых, это связь со мной. Я подписчикам не отвечаю практически, поскольку раньше я это делал по 20 часов часа в день. Сейчас физически я просто не могу этого делать, поскольку подписчиков очень много и они задают одни и те же вопросы. Вы будете со мной на связи, я даю вам свой контакт и вы, если что, сможете у меня что-то спрашивать. Я буду отвечать. Это во-первых. И во-вторых, это 100 тысяч рублей. 1350 долларов. Да, не может быть. Вы, вы правда? Да, правда. Это, я... я сейчас. Вы серьезно? Вот это сейчас на полном серьезе говорите? Это без всяких суток? Да, только мне нужен ваш аккаунт на Binance, номер кошелька. У вас есть аккаунт на Binance? Да, конечно, я там торгую, да. Мне нужен USDT TRC-20. Знаете, что это? Да. Вот, мне нужен номер кошерка, я сразу прямо при вас сейчас приведу. Да, на телефон. Вот, кстати, третий победитель написал, но я ему тоже отправлю награду. Только что прям написал третий победитель. Вот, вот, все-таки очнулся человек. Удивительное совпадение. Представляете, если бы еще буквально минут 10, ну, я бы не посмотрел ваше сообщение. На споте у меня сейчас ничего, кроме там чего-то мелочи какой-то. На 2-3 доллара. В основном mm -hmm. я хочу сейчас научиться именно на фьючерсах. Сейчас мы с вами mm -hmm. про фьючерсы поговорим. Сейчас буквально еще 2 минутки я отправлю. Так, я отправил, буквально через минуту должны прийти. Все, должны прийти сейчас. Господи, боже мой, это правда, серьезно. Блин, вы вы первый трейдер в моей mm -hmm. жизни. Вообще, вы первый человек, кто реально. Я сталкиваюсь, что вы помогаете. Я не знаю, как вас отблагодарить. Это... Спасибо большое. Да не Спасибо меня надо большое. благодарить. Не меня. Вадим, да, тебя зовут? Да, Вадим. Приятно познакомиться. А, в общем, ты являешься победителем, и совпадение просто невероятно сейчас случилось. Ты долго не отвечал. А я, как бы, решил э, отправить твой приз другому человеку, которому нужна помощь. То есть я посмотрел, рандомно выбрал, и как только я обозначил mm. приз, в этот момент пишешь ты, и я решил и тебе тоже отправить. А совпадение просто невероятно, наверное, тому человеку действительно понадобилась помощь. И какой это приз? Во-первых, я отправляю тебе свой контакт, то есть ты можешь быть со мной на связи, я буду отвечать на твои вопросы в Телеграме. И во-вторых, это 100 тысяч рублей. 1350 долларов. Мне понадобится... Спасибо. Мне понадобится аккаунт, номер кошелька на Binance Да, хорошо, то есть прямо сейчас получается, правильно? Да, прямо сейчас Все, буквально через минутки-две должны прийти Да, все, пришли, Я историю кошелька мне показать, как я могу подтвердить? Можешь скриншот отправить, отлично Я оставлю свой контакт, можешь писать любое время, я отвечу Но не сразу Здравствуйте, Михаил, Приятно с вами познакомиться, я вас поздравляю Вы выиграли кое-что Итак, мне для вас, во-первых, первый приз, это... Вы из России? Да 100 тысяч рублей. Ростовская область, Таганрог. Отлично. 100 тысяч рублей – это примерно 1350 долларов. Вот так вот. У вас есть аккаунт на криптовалютной бирже? На Storm Game есть, да. На чем? я сливал депозиты на торгах. Я же говорю, торговал и слил. Ну, немалую сумму. Для меня немалую сумму 160 тысяч я слил. Ну, я практически… Постарался полностью купить эту сумму. Очень, Да, очень приятно, так вот удивлен, честно. Давайте для надежности мы с вами создадим аккаунт на Binance, и я там вам переведу, потому что в этой бирже я уверен. Сергей, принципиально, да, ну, в разговоре перевести, я имею в виду, деньги пополнить. Может, я, чтобы ваше время не тратить, установлю все, за заведу аккаунт там и маякну вам потом. Ну да, можно сделать и так, но вы потом можете поставить скриншот, чтобы действительно убедиться, что сумма дошла. Вот, во-первых, Во эта сумма... 100 тысяч рублей. Во-вторых, это контакт со мной. Я даю вам свой контакт, и вы можете быть со мной на связи. Если появятся вопросы, я отвечу. Супер, благодарю вам. Регистрируйте аккаунт, и я вам все переведу. Все, что от меня требуется сделать, тоже сделаю. Спасибо большое. Итак, друзья, Михаил, с которым мы только что общались, прислал мне номер кошелька. Я его копирую и перевожу ему 1350 долларов. Итак, я перевел, и в ближайшие несколько минут должно дойти. Итак, Михаилу деньги пришли, и мы с вами идем дальше. Еще раз приветствую, Дмитрий. Да, очень рад вас видеть. Да. У меня для вас два приза. Первый приз ⁇ это 100 тысяч рублей. Это первый приз. Это примерно 1350 долларов. У вас есть аккаунт на криптовалютной бирже? Есть аккаунт на байденсе. Ну, на вот, отправьте мне, пожалуйста, свой кошелек. И второй приз. Я на самом деле никому не отвечаю. Раньше я mm -hmm. тратил на это около двух 3 часов в день. Было много вопросов. Ну, я Было. Вот, а сейчас... Об этом. Как бы я физически не могу это делать, и плюс ко всему появились такие вопросы по типу, а какой биткоин мне купить? Поэтому я хочу дать вам свой контакт, и вы можете все время быть со мной на связи. А Это круто, это очень реально. В телеграме я могу вам описать. Да, в телеграме. Это супер. Так, все, я отправил, и скоро должно прийти. Давайте дождемся, там, mm. в принципе, минутки две идет. Так, пришло 1350 долларов пришло. Отлично. Большое спасибо вам за ваш труд, спасибо за подарок, мне очень приятно. И будем дальше смотреть вас, будем ставить лайки. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, счастливо, всего хорошего. Да, поздравляю вас видеть, хорошего дня вам, до свидания. Итак, друзья, участники данного ролика разрешили использовать наш диалог, чтобы я это вставил в видео. Вот разрешение. Раз... 2, 3 и 4. А я еще раз вам всем выражаю огромную благодарность и хочу разделить всю эту благодарность с вами, поскольку именно благодаря вам я смог помочь данным людям. И если каждый человек, хотя бы чуть-чуть, как он может, будет помогать своему близкому или даже не близкому незнакомому человеку, то мир станет намного-намного лучше. Я всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!